Моментов. Итак, мы с вами сегодня начинаем тогда тему именно питания, потому что это основное, с чего нужно начинать а, вообще свой переход к другому образу жизни, да, то есть вообще питание очень много меняет, да, не только фигуру, но и здоровье в целом, да, то есть это самое, ну, дорогое, да, что у нас есть. И вообще наша задача вот в группе в этом фитнес-проекте да, – это не посадить вас на диету, а научить вас правильно питаться, вести другой образ жизни. И если, например, кто-то из вас когда-то сидел на диетах, поставьте плюсики в чате и напишите, какие у вас были ощущения, когда вы сидели на диете. Вот мне повезло, наверное, да, я никогда не сидела на диете, Вешу, в принципе, я даже меньше положенного, как, ну, так говорят, хотя мне комфортно в своем весе. Но я прекрасно понимаю, как-то на подсознательном уровне, да, что чувствуют люди, которые сидят на диету. Вот диета изначально, она подразумевает под собой ограничение в чем-то, да, и вот это вот подсознательное Понимание того, что ты себя в чем-то ограничиваешь, вот вы пишете, да, что долго не выдерживал, тяжело было, укривалась, да, это как раз-таки вот это подсознание наше, оно так реагирует, как отрицание, да, что мы не хотим себе в чем-то отказывать. И как только мы садимся на диету, мы подсознательно сразу думаем, так, я сейчас месяц посижу, да, и через месяц буду есть все, что хочу. Да, и потом проходит этот месяц, если он проходит благополучно, если вы выдерживаете его на этой диете, и потом начинаете есть все подряд, и начинается опять заново набор веса, если вы его сбрасывали, да, и, в принципе, возвращаете к тому же самому имели. иногда бывает даже больше набираете. Поэтому у нас нет задачи посадить вас на диету, да, но, в принципе, здесь у нас в группе не только те, кому нужно похудеть, да, а просто люди, которые хотят еще и научиться правильно питаться. Поэтому мы будем с вами плавно переходить на правильное питание, так, чтобы у вас не было стресса от того, что вы чувствуете себя голодными. Да? Мы будем учиться питаться часто, но помаленьку. Да? Ну, не то, что прям помаленьку в да, а нормальные порции, так, чтобы это были действительно те продукты, которые нужны вашему организму. То есть мы просто с вами перейдем к новому образу жизни вот в результате этого проекта который будет длиться у нас ровно месяц мы не будем его там а, растягивать на 3-4 месяца да а, хотя за месяц конечно вы кому-то нужно сбросить там внутри 4 килограмма кому-то нужно 30-40 сбросить да а, естественно у каждого будет свой результат за этот месяц Но вы за этот месяц должны научиться и приучить свой организм к новому образу жизни так, чтобы вы после этого месяца, мы не говорим вам пока, до свидания, да, все, давайте, прощаемся. Мы с вами дальше продолжаем работать, да, но так, чтобы после этого месяца вы уже четко понимали, что вам нужно ложить в свою тарелку, что вам нужно делать, да, какие физические упражнения, и что вам не нужно делать, вот, и как после этого месяца не срываться. Смотрите, я вам сейчас буквально вот пару слов скажу про ошибки, которые чаще всего люди допускают, да, когда начинают Корректировать фигуру, корректировать вес. Вот самая главная ошибка, на мой взгляд, это резко, вот именно резко, да, ограничить свой рацион. Что это значит? То есть, например, кто-то садится там только на гречневую диету, да, и ест только гречку одну. Кто-то говорит, я не буду кушать хлеб. Кто-то говорит, там, я сладости не буду кушать совсем, да. Кто-то там жареное, соленое и так далее. И... Когда вы себя вот в этом ограничиваете, что у вас происходит? Вот только об этом и думаете. Да? Как бы там конфетку съесть, как бы пироженку съесть незаметно, как бы пиццу там или курочку, бриль, да, ухватить где-нибудь. То есть начинается, вот, когда вы себя ограничиваете, о чем я говорила вначале, начинается вот эта вот борьба подсознания, да, и хочется наоборот это все съесть. И потом возвращаешься опять, и случается то, что... Случается, сами знаете, да? Поэтому резко ограничивать себя не надо. Вот резко переходить на правильное питание тоже нельзя. Нужно делать это постепенно, плавно. Наша задача именно плавно а, и на постоянной основе перейти на правильное питание. А не так, что на месяц мы попитаемся сейчас правильно, да? А, вам надоест эта куриная грудка, да? Как вот многие думают, что правильное питание – это одни куриные грудки. Ошибаетесь, да? Очень сильно. А, и потом... Выдохните и скажете, ух, наконец-то я сейчас пойду свой там стейк заготовлю, зажарю, да. Вот, поэтому резко ограничивать себя не надо. Если вы очень любите курицу, гриль, например, да, ну, возьмите одно крылышко, съешьте, да, не надо себя прям ограничивать так, что вообще-вообще вам это нельзя, да. Если вы очень любите пирожное, возьмите, съешьте вы одно пирожное, так, чтобы вы успокоились, так, чтобы вы не чувствовали себя, что вы какие-то ущербные, да, в этот момент, когда вы худеете, да, и что вам ничего нельзя. Но э, просто имейте в виду, да, что нужно это есть, опять же, в определенное время, э, ну, желательно утром, чтобы у вас за день все это ушло да, из организма э, и не отложилось. И, конечно, э, если вы э, делаете такую поблажку себе, да, то вы сами при этом себе делаете нагрузку. То есть съели, например, если. Ну вот прям у вас такой случился прям писк, что вы прям до не можете, вы хотите прям съесть это пирожное, съешьте вы его, но просто а, себе сразу скажите, да, что я вот сейчас ем пирожное, а потом я пойду там, а, 10 тысяч шагов пройду, да, или потом я на дорожке побегу, если у вас дома есть дорожка, или я там в планке постою, да, три минуты. То есть, а, делайте так, чтобы вы потом, а, это было не наказание, да, для вас, а, а вы должны логически понимать, что если вы будете постоянно себе делать такие поблажки, постоянно, да, если будете делать такие поблажки, это к результату не приведет. И нужно, чтобы был баланс. То есть что у вас пришло в организм, то должно и выйти, да. Ну, как бы, грубо говоря, естественно, организм возьмет в себе то, что ему нужно на жизнедеятельность, да. Но лишнее не должно оставаться у вас на боках. Поэтому вы должны себе вот, не должны себя прям резко ограничивать, но и не надо расслабляться. Вы пришли учиться правильно питаться, это будет а, нелегко, да, но не так уж сложно, как прям, а, как будто бы невозможно. А, здесь очень важно поменять вкусовые привычки. То есть мы сами вот сейчас в основном, кто питается пока еще не совсем правильно, да, вы в основном что кушаете? Вы кушаете то, что нравится вашему мозгу. Вот вы заходите в магазин, да, или в кафе, и там вкусно пахнет. В магазине проходите мимо колбасных прилавков, да, там пахнет колбасой, вы берете, покупаете, потому что вкусно пахнет. Вы идете мимо хлеба, булочек, да, вы покупаете их, потому что они вкусно пахнут. То есть вы пока что зависимы от своего мозга. И вам нужно вот научиться слушать свой организм, а не свои вот вкусовые вот эти вот привычки, пристрастия, да, и поддаваться вот на это. Это не сразу происходит, да. У меня это вообще произошло примерно где-то через год. Нет, даже раньше, где-то примерно через полгода, может быть, месяцев семь. Я просто сама не заметила, как я перестала покупать сладости, перестала хотеть колбасу. Да? Когда раньше у нас колбаса, это был вообще полный холодильник у нас, да. Там и сосиски, и на завтрак, и на обед, и на ужин. Да, вот Аня правильно пишет, что в некоторых местах даже специальные ароматизаторы есть, которые влекут нас, аромат свежего хлеба и так далее. Это на самом деле правда. В больших супермаркетах во всех есть такие ароматизаторы, которые через некоторое время пшикают, и вы когда проходите ним хлебобулочного отдела, вы покупаете именно запахи вот эти вот. Музыка, та, которая играет в супермаркете, да, это все действует на наше подсознание, чтобы мы ходили спокойно, никуда не торопились и покупали больше и больше. Надо вам это или не надо. Но эта тема другая уже, конечно. Да, главное <laughs> голодным не ходить и с большим количеством денег тоже главное не ходить в магазин. Это уже ладно, другая тема, но я думаю, что вы у меня поняли, да, главное себя не ограничивать резко. Вот резко нельзя себя вот какие-то организм он не воспринимает, да, мы даже как вот как люди психологически мы не воспринимаем резкие перемены, плавно, да, постепенно. А вторая ошибка это считать калории. Вот ребят честно признайтесь, мне, кто готов считать калории всю жизнь? Ну посчитаете вы калории месяц, ну два посчитаете, ну три месяца посчитаете, ну блин, ну это мне кажется такая вот вообще Муторная задача да, считать, считать калории, и каждый раз, когда ты открываешь холодильник, да, или идешь в магазин, или даже в кафе заказываешь себе что-то, ты смотришь на эту тарелку, как на, я не знаю, как на цифрки какие-то, да, там тут столько-то калорий, тут столько-то калорий. Ладно, как бы одно дело, некоторые автоматам учатся уже считать калории скучно, нудно, да? Меня, не, меня хватило ровно на два приема пищи. <смех> меня вообще, я даже для меня просто сесть посчитать калории это вообще что-то из рамок он это ладно, первое. а второе, когда вы считаете калории, вы не учитываете, что разные продукты, да, по своему составу, могут иметь одну и ту же калорийность. например, взять 100 грамм плитки шоколада, да, там 500 килокалорий и взять 500 грамм куриных грудок, да, тех же самых, тоже 500 килокалорий, и вот сравните, да, для организма что полезнее. Либо вы полкило мяса съедите, да, либо вы в шоколадку сидите. Вот. вот и подумайте, да, вот вообще логично ли считать калории. А, еще одна ошибка, это вот человек решил корректировать вес, да, решил перейти на правильное питание. Все, я буду все обезжиренное кушать, да. Есть такое, есть такое заблуждение, вот, действительно это заблуждение, потому что на самом деле кушать все обезжиренное – это неправильно. Организму нужны правильные жиры, и поэтому то, что вы видите, например, на упаковках, да, там обезжиренное, обезжиренное, обезжиренное, это либо маркетинговый ход, либо для вас это просто-напросто не будет работать. Поэтому не надо садиться на все обезжиренное, это неправильно. Ну, ошибка кушать редко, это, я думаю, ни для кого сейчас в Америке не открыло, да? все знают, что нужно кушать часто и помаленьку, но в основном мы все кушаем, Редко и основательно, да, так? Мы кушаем два раза в день такие вот порции. Согласитесь, да, большинство также кушает. Но, ребят, если вы решили встать на путь истинный, да, то примите этот факт. Это вот самое главное – научиться кушать часто, но помаленьку. помаленьку – это не значит вот так вот, да, а нормальную порцию как бы, ну, не наваливать себе, да, просто вы... Со временем поймете, какая ваша порция, и вы будете наедаться действительно тем, что вы положили себе в тарелку без добавок. Еще одна ошибка, это когда. Это даже не ошибка, это просто происходит из-за того, что люди не понимают, какой продукт чем является. И путаются. Например, они не знают, когда говоришь там белки, живые углеводы, клетчатка, да, люди не понимают, что такое белки, а что такое углеводы, а что такое клетчатка. да. Например, говоришь белки, они говорят. Ну, в орехах же тоже есть белки, значит, я могу на ужин съесть орехи, да, но не учитывают то, то, что в орехах еще очень много жиров, да? То есть нужно понимать, вот, именно что ложить в тарелку. Мы это, естественно, с вами будем разбирать сегодня. И еще одна ошибка, это вот касается тех, кто ищет волшебную таблетку какую-то, да, волшебный порошок, волшебную пилюлю, покупает всякие там турбослимы, да, для похудения – и тому подобные продукты, очищение организма, там слабительные да и так далее. То есть при этом теряется э, вода и мышечная масса, но при этом не теряется жир. Понимаете? То есть человек выпил <с> этот курс турбослима, да, встает на весе, о, минус килограмм, на следующий день, минус 2 килограмма, минус 3 килограмма, да, а ушли-то, ушел-то не жир, ушла мышечная масса, которая тяжелее чем жир и вода которая тоже тяжелее чем жир то есть нужно судить по объемам мы с вами не зря вот кто заполнял табличку да вы не зря указывали свои объемы объем груди объем талии живота рук ног да то есть мы должны с вами ориентироваться не на вес а на именно объемы потому что вот у кого нет например весов специальных да которые анализируют состав тела тем очень сложно да, это отследить именно по обычным весам. Там вы будете видеть, да, что у вас вес уходит, но вы не меняетесь в объемах, поэтому нужно замерять именно об его мы. И последнее это отсутствие четкой цели. То есть ну, это вообще на первое место надо поставить, наверное, было. Да? Это как в любом деле. Вот начинаете вы бизнес строить, вы начинаете корректировать свое питание, вы должны четко понимать, для чего вам это надо. Потому что иначе. Если у вас нет четкой цели, то э, вы пойдете куда-нибудь там Новый год на корпоратив, и при виде там вкусных блюд вы сразу забудете о том, для чего вы вообще это все делали в месяц, да? Поэтому наша задача еще одна – это подготовиться к Новому году и правильно его встретить, правильно?